Здорово. Ну как ты? Сегодня я хочу тебе рассказать, как же все-таки заработать свой первый миллион всего за один день. Если ты новичок, недавно зарегистрировался на нашем проекте, да даже если ты уже более-менее опытный игрок, я думаю тебе понравится и пригодится мой способ. Не буду долго тянуть время, так что сразу перейдем к делу. Я провел несколько тестов и сделал несколько интересных выводов по поводу начальных работ. Поехали! В общем, появляешься ты такой на вокзале, одетый как бомж, в твоем кармане всего 250 рублей, естественно у тебя появляется вопрос, а что же мне делать, куда податься? В первую очередь, как и всегда, я советую тебе воспользоваться бонусным промокодом. Все актуальные бонусные промокоды на сегодняшний день я прикреплю в описании к этому ролику. Пользуйся на здоровье. Ну а теперь самое главное. Какая же все-таки на сегодняшний день самая лучшая работа для новичков на нашем проекте? Ты мне наверняка не поверишь, но самая лучшая работа на сегодняшний день это именно работа на шахте. Почему? Я объясню тебе далее. Смотри, если ты новичок, обязательно возьми первый квест на выполнение этой работы. За это бонусом ты получишь еще 70 тысяч рублей. Что тебе нужно сделать? Тебе нужно найти через команду GPS, где находится шахта, арендовать мопед за 100 рублей и направиться к ней. Почему же работа на шахте является одной из самых лучших. Все просто. А Помимо основной зарплаты, которую ты будешь получать а, за выполнение этой работы, также ты будешь еще получать ресурсы. Причем самые редкие на сегодняшний день ресурсы. А это именно золото и самое главное это камень. Камень на сегодняшний день является крайне редким ресурсом. Почему? Да все просто. Все сейчас хотят скрафтить велосипед. Не так давно добавили к нам велик и все сейчас его активно крафтят. Если ты уже смотрел мои прошлое видео, то ты понимаешь о чем я говорю. А если же нет, то обязательно посмотри. Там я трачу на крафт велика аж 10 тысяч камней. Только представь себе, 10 тысяч камней на крафт велосипеда. Думаю, теперь ты сам понимаешь, почему камень в цене. На нашем сервере, а это 08 сервер Барвиха Яковлевская, на данный момент камни раскупают от 300 до 700 рублей за одну штуку. Сам я лично закупаю эти камни по 600 большими партиями. Так что, если у тебя есть большая партия начинает 500 штук а лучше даже от 1000 пиши мне в игре я с удовольствием приеду в торговый центр и куплю все что у тебя есть на руках что мы имеем с работы на шахте мы имеем постоянную стабильную зарплату за каждую отнесенную тобой телегу причем зарплату которая будет постоянно увеличиваться второе мы имеем ценные редкие ресурсы и третье как бонусом ты можешь получить за эту работу редкий аксессуар который выдается всего один раз после того как ты отнесешь 50 тележек это будет вот так вот желтый отбойный молоток который в данный момент висит у меня на спине его ты также сможешь либо оставить себе либо как и ресурсы продать 2 в... в торговом центре в итоге отработав на этой работе всего несколько часов естественно с перерывами я заработал почти 180 тысяч наличными получил 331 камень 14 золота и тот самый заветный аксессуар отбойный молоток да я отнес 500 тележек если быть более точным это было 506 тележек всего за несколько часов продав данные камни ты получаешь еще порядка 200 тысяч. и того у тебя на руках становится уже почти 400 тысяч за несколько часов с перерывами. Только представь, какие суммы ты можешь зарабатывать в день, если ты будешь играть по 10-12 часов. Я не говорю тебе фармить эти камни на протяжении 24 часов в сутки. Подведем итоги. Я хочу отметить главные плюсы данной работы. Первое, это ее доступность. Эта работа доступна на самом первом левеле. Тебе не надо прокачиваться, не надо никуда вступать. Ничего абсолютно не надо делать. Ты сразу можешь приступить к данной работе. Второе, простота ее выполнения. Это тебе не водить, а Обус не такси, ты не переживаешь за ремкомплекты, за то, что попадешь в аварию или кончится бензин. Ты просто таскаешь тележку зад-вперед. Третье. Хорошо оплачивается. На начальных этапах это вполне себе оплата. Плюс ты получаешь приятные бонусы. Четвертое, ты получишь редкий аксессуар, что тоже вполне себе приятно. Ты можешь либо оставить его для себя, либо продать за неплохую сумму. Пятое, самое главное, ты получаешь крайне редкий ресурс. Это камень, который больше нигде, совершенно нигде нельзя получить. Ты его можешь продавать по своей завышенной цене. А также ты можешь не продавать, ты можешь собирать и крафтить велосипед, пытаться скрафтить. Вдруг тебе повезет больше, чем мне, и у тебя получится, как у многих, скрафтить его со второй-третьей попытки. Велосипед ты сможешь продать Сразу же, за 10-12 миллионов, спокойно, вообще без проблем. В общем, делай выводы. Если тебе понравился мой способ, пользуйся им на здоровье. Ну а если тебе нравятся мои видео, ставь мне лайк, пиши интересный комментарий. Все комментарии я читаю, с удовольствием отвечу на твои вопросы. Подписывайся на мой канал. И до новых встреч в следующих видео. Пока!